Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свою программу. Сегодня у нас пятница, конец рабочей недели, чем всех и поздравляем. В Чикаго 12 часов дня, в Калифорнии 10 часов утра, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон час дня, ну, а в Москве 8 часов вечера. И у нас на связи Россия, Ольга Викторовна, Духовный, просветленный мастер, преподаватель метафизики с многолетним стажем и учитель с большой буквы. А вот э, каждая программа у нас в эфире – это образовательная программа, во-первых. Во-вторых, это программа, которая позволяет людям э, получать знания, которые вот, наши корреспонденты, в данном случае Ольга Викторовна, нам несет. И прошлая программа, которую мы проводили, она была посвящалась Акаше. Слой Акаши, Акаши-рекорд. И мы говорили о том, что был такой человек, который в наш цивилизованный мир принес вот эту информацию. Эдгар Кейси, американец. Ну, а сегодня есть люди, которые имеют туда доступ. Ну, и Ольга Викторовна нам об этом рассказывает. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер всем. Это э, в России вечер. У, вас... <с> У нас еще день, да, в разгаре. Да, еще день, поэтому добрый день всем, кто живет на другом континенте. Я рада вас приветствовать. Угу. Да, спасибо большое. Ну и мы рады вас приветствовать. Ну давайте мы продолжим тогда нашу тему а, Акаши. И я хотел бы а, все-таки напомнить наши координаты. Это 847-226-9956. Это телефон эфира. После эфира... Тройное W, Ну и Sangates 108, Sangate ⁇ Солнечная ворота ⁇ на конце буквы. «Сангейтс-108» 108 ⁇ это наш скайп, где можно задавать вопросы, где можно делиться информацией и общаться. Ну, я воспользовался, так сказать, своим служебным, что ли, положением и отправил Ольге фотографию одного мальчика который живет совсем на другом континенте, и попросил, чтобы с разрешения, естественно, родственников, Ольга вошла в его э, рекорды, в его, скажем, вот эту информацию, которая хранится в слое Акаши, Акаши это на санскрите mm -hmm. это эфир, э, что, в общем-то, она и сделала. Но давайте мы продолжим. Скажите, э, вы его определили, вы его... Ну, информации немного, если честно, я... Mm -hmm. родителям передал, вот мы с вами не общались после этого, я родителям передал, мама, папы нету, мама mm -hmm. э, сказала, ну как бы дотянуть до этого возраста, потому что mm -hmm. мальчику еще нет, 16 лет, 15 там где-то там, начало, mm -hmm. э, вот 15 недавно исполнилось. Ну, а вы сказали о том, что будет до 34 лет, он начнет там, ну как бы уже оформляться что ли, потому что немножко остается в развитии. И мама говорит, ну что делать до этих 34 лет? Скажите, Ольга, это не первый, вы не первый человек, к которому обращаются родители, и я в том числе. И вы знаете, несколько человек определяли его как ребенка индига. И это практически без сомнения, потому что у него есть какие-то свои определенные таланты, но он заторможенный, что ли, в развитии, в арифметике, математике вообще не соображает. То есть складывать цифры ему, с калькулятором складывает. И они, родители, не понимают, как это так. Таблицу умножения мы-то проходили в школе, ну, а он в школе слабо, поэтому успевает. Но зато он очень хорошо разбирается в там, компьютерах, там, в чем-то еще. Скажите, вот как с такими детьми? Родители же, ну, не знают, они же видят, что ребенок остается в развитии, как бы, да. Как им обращаться с детьми, что им нужно делать? Ну, во-первых, нужно всегда понимать внутри себя, куда ты хочешь двигаться. У Христа есть фраза: либо ты служишь Богу, либо мамоне. То есть каждый родитель должен для себя определить, он будет служить Богу, либо мамоне. А Если что такое, слушает... простите, я вас привел? Да. что такое, ну, да. я понимаю, вы да. немножко да. раскройте, Нет. служить мамонии это служить... Да, смотрите, да. можно все время слушать свое сердце, то есть все время быть в состоянии сочувствия, понимания принятия. И каждую ситуацию принимать, какой бы она тяжелой ни была. Можно служить и мамонии, это значит быть в игре. То есть нужно все время слушать все циркуляры, законы, все правила, то есть любая игра предполагает правила, будь то шахматы, неважно, вообще все игры. Если вы играете в земные игры, играете в законы, в государства, военные комплексы, учебные процессы и так далее, то есть любая игра будет предполагать правила. Если вы играете в правила, если вам нравится играть в ограничения, Пожалуйста, но вы должны это осознавать, что вы играете по правилам общества в коллективном бессознательном. Вы играете по правилам государства. Вы играете по правилам закона. Законы космические строго противоположны к законам государства. А это вы можете пос... перевести, простите, пример? Да, да пожалуйста, смотрите, закон космоса, не суди, не судим будешь. Государственный закон, а суди и посади. Уже противоположный. Ну, ведь, и, простите, защищать-то надо права граждан, которых против которых какие-то совершаются противоправные действия. То есть государство как бы стоит на страже, а, ну, того закона, конечно, да. которого сами они и придумали. Но, тем да. не менее, справедливость должна существовать. Человек совершил какое-то преступление, ну, как его, значит, соответственным образом садят в тюрьму. А так будет все совершенно безнаказанно. Ну, у нас время такое, значит, надо как-то соответствовать времени. Это разве не так? Вот. Нет, ну, смотрите, еще раз говорю, вы должны для себя определить, если вы играете, то вы, пожалуйста, никто же не запрещает, никто же вас не отбирает игру, на здоровье, наслаждайтесь, ведь каждый человек приходит здесь на земле отработать свои эмоции, повысить свои вибрации и наиграться вдоль в самые разные эмоции, в законы, правила и так далее, да и вас никто не, не трогает, не, не цепляет, и играйте. Просто какая-то часть населения уже на сегодняшний день пошла следом, следом за учителями. Учителя, которые приходили, и показали, где путь, где выход, где свет в конце тоннеля. И все, кто следует этому пути, тот для себя открывает, что существует не только игра, из которой можно выйти, можно выйти из круга сансары. Можно один раз прожить здесь на земле, закрыть все, повысить вибрации и вознестись. То есть часть населения это понимает и движется туда. Здесь свобода воли, свобода выбора. И вы можете... Человек может обучаться в художественной школе, музыкальной или там еще какой-то. У него есть выбор. Здесь есть то же самое. Вы можете выбирать. Вы можете играть в игру и повышать вибрации. Вы можете и играть в другую игру и болеть, и наслаждаться всеми законами и прочее. То есть это ваша игра. И никто никого не терзает и не принуждает, и э, все свободны. Э, другое дело, что кто хочет э, следовать за учителем, кто хочет э, повысить вибрации, кто хочет выйти из этого круга и возноситься в 5 измерение и еще дальше, в следующее измерение, они выбирают другой путь. И, э, пожалуйста, это же свобода. Э, да. Значит, здесь вопрос идет так. Если человек для себя определил, что он готов нарабатывать свои вибрации, то есть их повышать, соответственно, откроется канал, по которому вы будете легко считывать всю информацию, которая будет приходить. Если вы выбрали этот путь. Если родители выбирают путь служения государству, что назначат Мамоне, да, законом и прочее. Если выбран этот путь, то Индиго они подставляют свое тело. То есть в таком случае они идут на любые операции, то есть они готовы ложиться под нож хирурга многократно, причем, что из практики, из моей следует, и будут это делать до тех пор, пока родители не проснутся и пока они обратятся в тот путь, который предлагает учитель. И неважно, какой учитель, это будет Христос, это будет Будда, это будет Кришна, это будет там Крайон, это будет Ашо, это будет кто угодно. Самое главное, чтобы было понимание, что это учитель и движется он в направлении Бога. К счастью, Индиго достаточно устойчивая структура и может разбудить не только родителей, он может разбудить и все окружающее пространство, кто есть рядом, и родственники, и соседи, и учителя, и так далее. Микро... У индиго раскрученная меркаба, она вращается, и она задевает меркаба других людей, и, соответственно, люди тоже начинают зацепляться. Понимаете, эмоция все равно проскакивает. Индиго любым способом цепляет человека, по-хорошему, по-плохому, неважно как, важно, что он цепляет. Если вы понимаете весь процесс, который происходит, вы очень быстро обучаетесь, и вам легко с ребенком индиго. Если вы не понимаете все процессы, которые происходят, тогда начинается нервная встряска. То есть вы начинаете думать о том, что у вас неправильный ребенок, плохой ребенок, или там какой-то он неадекватный, или он какой-то неправильный хулиган какой-то, или еще что-то. Ребенок не может быть хулиганом, просто по определению, потому что он ребенок. Но когда вы думаете, вообще в игре заложена программа о том, что ребенок младше, Менее осознан, менее э, чувствителен, менее ответственен. Э, Это игра. Если же вы не, вне игры, то вы понимаете, что ребенок старше вас, мудрее вас, в нем больше любви. Он для вас учитель, и вы осознаете, что вы у него учитесь. То есть разные позиции, понимание того, что ребенок всегда осознан, он более осознан, чем вы. Он пришел вас обучать, и вы у него учитесь. Если есть это осознание, то вы живете другой жизнью, и ваше стремление постичь, скажем так, оберегается ангелами. Да? То есть все, вся вселенная поддерживает ваше движение. движения. Но другое дело, что у вас сложности начинаются на работе с родственниками, вы начинаете переставать понимать соседей, друзей, и у вас разрушается не только бизнес там, не только конфликты на работе, но еще и там, в окружении родственников, да? mm -hmm. да, начинается какое-то блуждание, как это, бурление. И человеку достаточно сложно оставаться спокойным и наблюдать за всей ситуацией. Это очень трудно. Есть техники, которые могут помочь человеку оставаться в спокойном, уравновешенном гармоничном эмоциональном состоянии. В разные школы дают разные техники, все они годятся, нужно их пробовать, нужно стремиться к этому, медитировать и так далее. Я хочу сказать, что индига не останавливаются ни перед чем. Если раньше ребенка можно было запугать, если можно его было заставить, то есть просто приложить физическую силу и принудить ребенка слушаться. Да, Раньше это такое было возможно. И из ребенка раба делали насчет раз. На сегодняшний день с детьми Индиго ситуация сложнее. Они легко покидают тело. То есть в том плане, что они легко умирают. И если они вешаются прямо в школе из-за двойки, то да, у нас за год три суицида в городе. Значит, если ребенок обучает даже таким способом и дает какое-то понимание, да, свое понимание жизни, значит, дети сверхчувственны, и с ними нет возможности ими управлять. Ну, простите, а... Ольга, вот вы сейчас затронули тему, эта тема очень и очень серьезная, и действительно тенденция к увеличению... Uh -huh. суицид, суицидов, особенно детей, uh -huh. она, это очень серьезно. Ну как, человек же, родители же не могут этому относиться uh -huh. как к игре о том, что ребенок их обучает. Они же горюют, ну как это, uh -huh. ушел ребенок. Uh -huh. а, а что бы вы могли бы в этом плане им посоветовать? Вот так вот спокойно ну, к этому смотрите. относиться? Uh, ну, во-первых, спокойно это одно. А вот смотрите, во-первых, Прежде чем разнесло вашего в дребезги вашу машину, у вас были предупреждения. Это обязательно. То есть сначала у вас перегорела лампочка, а потом у вас значит, бампер где-то помялся. И только третий-четвертый раз у вас в дребезги машина. Правильно? То есть есть сигналы, которые были раньше. Они были, и вы их пропустили. С ребенком точно такая же ситуация. То есть у ребенка была депрессия, у него был стресс, у него была я не знаю там как, как это врачи определяют состояние ну такой меланхолии или ну, депрессия бывает депрессии бывают самые разные да она бывает агрессивная форма да переходящая бывает в оборочное состояние да то есть по-разному у всех поэтому то что были какие-то моменты когда Ребенку было плохо и родители никак не обратили на это внимание, они просто приказным тоном делай вот так и все. То есть сочувствие не было проявлено ни раз, ни два, ни три и ни десять. И когда вы пропускаете десятый сигнал, у ребенка уже ничего не остается, у него есть последнее средство. Ребенок приходит с одной единственной задачей – обучить своих родителей любить себя. Больше задачу ребенка нет. Все средства он будет прилагать к тому, чтобы научить родителей любить себя. И даже если нужно будет как бы, проститься с жизнью, они не остановятся. Если нужно будет болеть, они будут болеть. Если нужно будет операция, они лягут под нож. Если нужна будет смерть, самое главное – разбудить родителей. Никто ни перед чем не остановится. Не надо строить никаких иллюзий. Дети Индиго – бесстрашные воины, которые жили в Атлантиде или Мурии, и которые сохранили свои знания. И наша задача – слушать их. У них есть свои знания, многомерные. Они не строят задачу линейно. Это в школе можно изучать математика, физика, русский и так далее. А многомерность предполагает решение вопроса сразу. У него есть готовый ответ. А у него подключение к серверу, ну, если можно так выразиться, да, к информационному полю Вселенной. То есть вся информация течет ченнелингом в голову. И он не нуждается ни в каком обучении. Это мы должны его слушать. Что он будет нам говорить. А, к сожалению, пока только... Пока только возможность есть э, таких индиго воспринимать, это только музыканты, художники, актеры и так далее. То есть те, которые могут открыть себя, открыть свое творчество и принести с других планет свое искусство. Когда ты смотришь на эти картины, ты понимаешь, что это не Земля. Это так далеко не Земля и ничего земного в этих картинах нет. То есть ты понимаешь, что информация приходит откуда-то, глядя на эти картины. Поэтому, если будет понимание того, что твой ребенок принес информацию из другой планеты, из другого созвездия, и тебе надо ее воспринимать, эту информацию, то тогда вы наладите контакт со своим ребенком. Тогда вы будете понимать, чего он хочет от вас и что вы хотите от него. Но в большинстве, да, в большинстве случаев нет контакта, потому что индиго непослушны, они не подчиняются правилам, они живут внутри себя и их не устраивает все, что происходит сверху. Что делать? У нас два выхода. Либо мы будем смотреть, как они болеют и умирают, либо мы все-таки начнем их слушать. В принципе, выбор за вами. Скажите, mm -hmm. а все дети, которые сейчас рождаются, которые mm -hmm. рождались лет mm -hmm. 20-30 тому назад, они все до единого дети Индиго? Mm -hmm. 2005 год – это последний год, когда воплощаются земляне. После 2005 идут пришельцы. Шестое измерение, и дальше идет седьмое, восьмое – это Индиго – и уже пошел запуск, вот в этом году уже пошел запуск девятых измерений, кристаллические дети. Земляне единственные, рождаются еще те, которые должны будут умереть в детстве. Вот такие земляне еще поступают на Землю. А все остальные, которые будут вырастать, это уже только пришельцы. Ну, это несколько, или не несколько, а много противоречит, скажем, ведам, потому что, в общем-то мы рождаемся только лишь для того, чтобы выполнить нашу миссию в этой жизни, а перерождаемся душа, ну, скафандр, понятно, отпадает, в этом нет никаких противоречий с другими видениями, скажем. А душа, она остается, она попадает опять в новое тело, и так продолжается, пока она не выполнит свое предназначение души. Тут абсолютно правильно. Но то, что вы сейчас говорите, получается, как бы приходят, пришельцы приходят, рождаются, да? Да. да. А, то есть душа получается, mm -hmm. человека, который умер где-то там, ну, неизвестно когда, она может попасть -то, в общем-то, где-то вот в наш район, да, будем так говорить, в нашу там mm -hmm. планетарную систему. могут попасть совсем в другие планетарные системы, на другие планеты, правильно? Вот это да. вы имеете в виду. А потом, да. когда проходит определенное время, вот вы говорите, сейчас 2016 год, в этом году стали воплощаться, это те, которые души, которые находятся вот совсем в другом месте, в других планетарных да. системах. Вот mm -hmm. это имеется в виду, правильно? Да, конечно. Ну, да. а так, в общем-то, все остается так, как оно и было. Да. Mm -hmm. uh, просто, uh, если раньше можно было, uh, скажем, принимать землян и выращивать их, uh, на сегодняшний день игра, поскольку закрывается, и она практически уже закрыта, сейчас идет только помощь. То есть сейчас воплощаются души, которые могут поднять квант, пятое измерение остальных людей. Сейчас только рождаются только учителя, только те, кто может помогать Вознесению. То есть для игры люди не воплощаются, потому что игра закрыта. Хорошо. Ольга, скажите, ну вот те люди, которые ныне живущие, mm -hmm. мы с вами, допустим, mm -hmm. ну придет время каждому, и мы, естественно, умрем, mm -hmm. а, а души, они попадут куда-то. И, так скажем, mm -hmm. через какое-то определенное время, ну, теоретически там через, не знаю, 49 дней, допустим, они опять могут попасть уже в другое тело. Значит, так как вот эта наша душа, которая тут, может быть, и мы, не земляне на самом деле уже, она же не меняется, душа-то, она же не как... Она попала, окей, ну хорошо, она попала в другую планетарную систему, а оттуда она вернулась опять на Землю. Как вот... Тут немножко непонятно. Ну, смотрите, вообще душа, конечно, когда она понижается, смотрите, существует энергоинформационная сущность, мы ее называем духом, да, который немного имеет пониженную вибрацию, поскольку есть вибрация, которая не может попасть в тело, потому что тело просто сгорит, ну, это как вот много тысяч вольт, да, в тело не могут попасть тело может как-то среагировать не так. Поэтому понижается вибрация, и эта сущность уже живет в пониженной вибрации, в теле существует достаточно комфортно. Ну Правда, иногда, когда идет повышение вибрации, тело начинает болеть. Все-таки оно так вот скрипит, скрипит, но все-таки начинаются какие-то сбои в теле. Потому что мясо, оно все-таки не приспособлено под высокую вибрацию. И когда вы заканчиваете путь, и когда вы возноситесь, вы уже не приходите никуда. Вы можете, конечно, выбрать другую игру в другом измерении, но Земля уже является закрытой для вас. Либо вы сюда приходите просто помогать. Много мастеров, которые вознеслись, тем не менее, приходят на Землю только для того, чтобы помочь. Uh, у них уже нет своей игры, у них уже нет uh, своего развития, я имею в виду, земного развития нет, но они участвуют в процессе подъема, потому что помощь и знания, которые они вынесли, они бесценны для нас, поскольку они знают входы и выходы. Это как в лабиринте uh, знать выход, и каждый учитель, который нашел выход, он приходит сюда uh, и помогает людям. Через мысли, через контакты, через ченнелинг, то есть самым разным способами помощь идет. А другое дело, что люди не хотят слушать и слышать, Но это уже другой вопрос. Ну, тут, тут мало чем можно помочь. Свободной воли никто не отменял, и мы не можем насильно кого-то там заставлять или там что-то. Нет, да? без сомнения, насильно мы, естественно, не можем и не будем никого заставлять. Речь идет о том, чтобы э, функционировать, ну, казалось бы, так как надо функционировать, потому что информации это у нас как бы особой нету в, в прессе об этом же ведь никак не пишут. А Акаши рекорды не пишут просто с точки зрения того, что, ну, вот был такой Эдгар Кейси, это просто, так сказать, интересно почитать как били тристику. А как этим пользоваться, если мы все-таки вернемся к главной теме нашей программы Ака Акаши слою, надо ли туда? Uh -huh. Но ну, вот получается как? Нам дают сигналы, правильно? Дети дают uh -huh. сигналы, а мы их не воспринимаем. Это uh -huh. понятно. У нас действительно... Мы не знаем, как сигналы эти воспринимать и как их чувствовать. Есть ли какой-то способ этому научиться? Вот пришел ребенок, и он как-то с нами... Мы с ним потеряли контакт. Uh -huh. Родители с ребенком потеряли контакт. Ну хорошо, если этот контакт потерян где-то еще более-менее ну, более в юношеском, там, тинейджерском возрасте, конечно, никогда этому ребенку уже 20-30, уже mm -hmm. бесполезно. Но вот а ребенку, допустим, 10-12, 13-14, вот 14 лет mm -hmm. уже начинаются какие-то вот. А, и можем ли мы тогда обратиться mm -hmm. к человеку, к специалисту, Который даст, посмотрит, вот самый, мы пока еще не умеем, он посмотрит в рекорды Акаши и скажет нам, в чем проблема. Mm -hmm. Можем? Да, конечно. Конечно, это самое главное, должна быть свободная воля этого ребенка, если он соглашается. Это ребенка, а родители? И, и родители... родители должны спросить у ребенка. Да. Но ребенок же еще не знает об этом. Или... Да. Вы знаете, с детьми работать очень легко, на самом деле. Потому что, когда им задаешь вопросы, они с удовольствием на вопросы отвечают и очень хорошо контактируют. То есть, с ними-то как раз проблем нет. Причем, как только ребенок начинает говорить, это где-то с двух лет, то и в два года уже начинаются контакты с ним легко, с ребенком. Угу. А, тяжело со взрослыми, потому что у взрослых есть свое понимание жизни, мировоззрение свои догмы и правила в голове, и вот с ними тяжело вот здесь а, объяснить взрослому устоявшемуся человеку о том, что он всю жизнь жил неправильно, делал все не так, и все, что он знал до сегодняшнего дня, ему нужно выкинуть из головы и забыть, вот это объяснить ему крайне сложно. Каждый человек цепляется за все, что он знает, все, что он умеет, все, что ему приходилось делать. И для него в хрониках написан опыт. И он всегда говорит, посмотри, мои хроники, что говорят. Если ребенок взял банку с вареньем и понес ее, и хроники говорят о том, что банка разобьется, потому что она тяжелая. Да, хроники держат эту информацию. И, разумеется, ты нервничаешь и дергаешься. Но послушай... Ты можешь поменять информацию в хрониках. Скажи фразу «Ангела, помогите ему донести эту банку, дайте ему силы». И ведь он ее донесет, и банка ведь не разобьется. То есть у нас есть возможность менять свои собственные хроники. И если там написан страх, там если написано непринятие, непонимания, то мы можем переписывать эти хроники, мы можем ставить туда свою информацию, нам никто не запрещает. Хроники – это не написано, не высеченное на камне. Это то, что изменяемо, ежедневно изменяемо. Мы можем туда, да, положить а, информацию. Угу. Да, это понятно. Но как быть с таким понятием, как карма? То, что сделано, то сделано. Взять, переписать, зачеркнуть. Ну, мы поняли, мы осознали, мы раскаялись. И мы пошли туда и начали переписывать. Но ведь, получается, человек взял, совершил преступление. Ну, совершил преступление, ну, раскаялся там искусственно. Пошел туда, переписал. Опять совершил преступление. Так Каждый раз. А как насчет равновесия, как насчет реакции на это, поступок на этот, поступок? Да, понятно. Ну, человек определяет сам для себя периоды осознанности и неосознанности. И если человек, будучи еще на небе, пишет себе контракт о том, что он в неосознанном состоянии будет воспитывать по-плохому других людей, раздавать ему уроки, те, которые они не могут пройти да, по-хорошему, если он пишет это в контракте, он это будет делать в любом случае. И чтобы он там не говорил, чтобы он не делал, контракт он обязан исполнять. А другое дело, что если вдруг он что-то осознал внутри себя, и у него есть возможность изменить контракт, в таком случае, конечно, да, он может попросить своего ангела хранителя может обратиться к Высшему Я. И... Но тогда он становится осознанным. А если он осознан, то он уже не убивает, он уже не грабит, он уже ничего не делает. То есть он может дальше учить по-хорошему. Я да. полагаю так. В этом есть какой-то резон. Вот я вот слушаю и понимаю так. Дело в том, что ничего случайно не происходит. Это же получается mm -hmm. как? Где-то находится какой-то слой информации, который мы называем Акаши. И вот mm -hmm. в этом слое мы знаем, находится информация, наша прошлая информация, нашей жизни, наши поступки, проступки, у кого-то преступления, не знаю, наши хорошие деяния. И, но ведь над всем этим есть что-то высшее, будем да. называть суприм, будем называть всевышний, uh -huh. а, и вот он-то все это и создает. Это же не просто uh -huh. там где-то кто-то там создал этот слой, какие-то там силы взяли создали слой. Uh -huh. То есть получается так, что если человек осознал, uh -huh. что он ведет или вел себя неправильно, и несмотря на то, uh -huh. что он совершил какой-то проступок, и за этот проступок он должен получить соответствующую реакцию в виде, ну, какого-то, скажем, наказания, что и называется кармой. Но ведь над всем этим есть Всевышний, который видит и знает это все. То есть, этот э, Всевышний или там Высшая Сила, она точно же знает, или он это точно знает. Намерение Это не то, что искусственно я возьму, сейчас попрошу прощения, пойду там раскаюсь, свечку поставлю, у меня отпущение грехов возьму, и соответственным образом пойду дальше творить то, что я уже творил. Так, в общем-то, и делают. Но ведь тогда и это и видно, тогда это не получится и никак. Я правильно да, понимаю? Да, конечно, не получится. Конечно, нет. Если ты искренне раскаялся, то ты получаешь водительство духа. Если водительство духа получено, шаг влево, шаг вправо, и ты это ощущаешь, что тебя тут прижали, тут прищемили, и ты никуда не можешь деться, либо ты начинаешь болеть. Все, два варианта. Поэтому, если ты получил это водительство, значит, ты идешь строго, прямо. Потому что не дают никуда свернуть. Особенно, вы поймите, что когда человек один, он еще там бывает бесстрашным или там как-то может творить что-то. А если у человека есть дети, то вы понимаете, что у меня была ситуация, когда я две недели не могла найти мысли, которую излучила. Один ребенок заболел, второй ребенок. Когда болело пятеро детей, я понимала, что если я завтра не найду ответ, у меня заболеет шестой ребенок. То есть я две недели башкой об стену, что называется, искала причину. Я ее нашла. И через две недели, как только я нашла причину заболевания, то есть неправильную мысль, скажем так, на следующий день дети выздоровели все. Просто утром встали, все здоровы. То есть получается... Ну, как бы, мы там, это мы, ладно, мы какие-то, значит, будем так считать, может быть, хозяева своей судьбы, и мы несем ответственность за себя. Понятно, что мы несем из-за детей, но мы в первую очередь несем ответственность за себя. Значит, вот человек заболел, uh -huh. и он предпринимает какие-то шаги. То ли он себя очищает, то ли он принимает лекарства, не имеет значения, каким-то образом. Но заболел его близкий, uh -huh. по какой-то причине заболел. И э, что мы можем делать? Мы только можем подносить ему что-то, вот, э, давать ему те же самые лекарства. Так вы говорите сейчас, в данном случае, вы говорите, что вы э, пытались найти ответ, что вы как-то сделали что-то как-то не так, да? да? И получается, когда вы нашли ответ, дети выздоровели. Да, то есть Конечно. И не без всяких лекарств. То есть получается, yes. что мы э, сами делаем так, что mm -hmm. у нас наши близкие болеют? Да, конечно. конечно. Это, да. Да. Да, это относится только, скажем, родители и дети, или это относится, ну, к примеру, к супругам. Вот э, муж как-то повел себя, теоретически, повел себя как-то не так, да? Он осознал, ну, накричал там, ну, не знаю, всякое бывает. Скандал там устроил по каким-то причинам, там, не знаю, обед не был сварен, суп пересолен, мало ли. А э, жена расстроилась и... Расстроилась, понятно, на первом этапе расстроилась, а потом заболела, говорит, ну, горло болит, насморк. Ну, так что, кто в этом виноват? Муж или все-таки она простудилась, поскольку там, мало ли, в контакте была с больными людьми? Ребенок всегда, поскольку он сильнее, намного родителей. Смотрите, Супого. ребенок, да, ребенок всегда помогает своим родителям. Он никогда не оставляет их, поскольку ребенок сильнее. У него больше возможностей, у него больше жизни, больше опыта. Поэтому он всегда берет болезнь на себя. В большинстве случаев ребенок болеет за родителя, То есть родители начинают, что называется, косячить. И ребенок, разумеется, берет болезнь на себя. Если родитель начинает думать правильно, ребенок излечивается. Вопрос нужно только найти, где вы излучили неправильную мысль. А что касается супругов то здесь не такая ситуация, здесь по-другому. Здесь э, иногда близнецовые пламена только могут друг на друга влиять, и это действительно влияние будет. А в основном люди не влияют друг на друга, каждый отрабатывает свое. То есть это просто кармические уроки и желание очиститься. Э, здесь вызывается какая-то любое натяжение, любая прошлая игра возвращается в вашу жизнь, то есть вы... Видите дублем еще один сюжет, который был в прошлой жизни. Вселенная принесла заново вам эту игру, и вы в ней пытаетесь еще раз найти какой-то другой опыт. То, что вы в прошлой жизни сделали неправильно, вы это запомнили. Вы понимаете, что так нельзя говорить, так нельзя, и так нельзя. Дай-ка я попробую вот так еще сказать. Вы пробуете, вы набираете опыт. Конечно, и пятый опыт может оказаться неправильным. Да. Но матрица все равно заполняется. И тысячи миллионов там, кармашков матрицы, они все равно заполняются. Плохими эмоциями, хорошими эмоциями, это не важно. Важно, что опыт это главное. Когда есть опыт, вы этим опытом сразу, мгновенно делитесь со своими звездными родителями. Все галактики, которые, они же на вас смотрят, они забирают у вас ответы. Все, что вы здесь получили, любой опыт бесценен, каждая жизнь здесь бесценна, она получает колоссальный ответ на все, всевозможные вопросы, которые терзают другие измерения, там пятый, шестой, седьмой и так далее. То есть все, вопросы, все ответы хранятся здесь. И Земля является библиотекой знаний, на самом деле, да? Значит, понимание того, что. Твоя сегодняшняя ситуация, она очень нужна еще кому-то. Ты сейчас найдешь ответ, из сложной ситуации найдешь выход. Этот ответ будет записан и передан твоим звездным родителям на другие, другие измерения другой галактики. Поэтому э, не надо принижать себя вот в этом смысле. То есть нужно понимать, что ты здесь бесценное существо. Люди здесь себя не ценят. Они считают себя как-то униженными, приниженными, недостойными чего-то. Ну, какое-то ущемление или унижение непонятно. Всегда люди как-то испытывают какие-то странные такие эмоции. Ну, может быть, просто не понимают, кто они и что они. Может быть, поэтому и такие эмоции. А, скажите, mm -hmm. допустим, человек находится на Земле... И mm -hmm. он, в общем-то, с какого-то другого измерения, правильно? Я правильно yeah, говорю, yeah. да? А, имеет ли он квалификацию, скажем так, зная об этом, вот ему сказали, имеет ли он квалификацию обучать других людей ниже измерения, скажем, mm -hmm. если можно так выразиться. Допустим, yeah. ну не знаю, как-то вот mm -hmm. седьмое измерение, допустим, человека. Yeah. Mm -hmm. А, а кто-то находится там пятого измерения. Mm -hmm. И вот тот пятого измерения, у него просто характер такой, ну, неважно какой пол, mm -hmm. и он говорит, нет, не так, неправильно, а ему говорят, слышать, что ты тут это самое, выступаешь, mm -hmm. ты какой-то там, ну, как, типа, в пятом классе, а я в седьмом классе, mm -hmm. так ты вот слушай меня, это справедливо mm -hmm. или нет? Ну, или нет? Смотрите. Да. Да, смотрите, вообще, когда есть ученик и готов учитель, если ученик спрашивает, учитель всегда есть. Другое дело, что если кто-то хочет как бы проявить свое высокомерие и как бы, свое презрение, что ли, к другому, это совсем другой вопрос. Ведь ты отвечаешь только тогда, когда тебя спросили. Если тебя никто ни о чем не спрашивает, ты свое мнение не высказываешь. Ты молчишь. Здесь та же ситуация. Просто нужно понимать. Что если твой ответ принесет кому-то благо, конечно, ты отвечаешь на вопросы. Но если ты будешь навязывать свои э, понимания, да, свое мир, мироощущение, ну, вряд ли тебя вообще услышат. Потому что у каждого человека есть свои ангелы, у него есть свой опыт, и у него есть своя связь с Высшим Я. И он сам хороший ченнелер, и он сам принимает... Уж интуицию-то точно люди слушают. Но не всегда, ладно, соглашусь, не всегда. Но иногда-то все равно проблеск бывает интуитивный, и человек понимает, что это ангелы помогли. Поэтому прежде всего человек должен слушать себя. Это сначала, потому что твой ангел, он для тебя начальник. Ну, если можно так выразиться, начальник слово не подходит. Здесь другое надо слово подобрать, да? Но прежде всего ты слушаешь свое сердце. Сначала это слушаешь свое высшее «я». И только потом ты слушаешь соседа. Да. Понятно. Ну, хорошо. Вы знаете, еще есть масса вопросов, естественно. Но мы в одну передачу, конечно, не можем уложиться. Я знаю, что у вас идут постоянные программы. У вас и в субботу, и в воскресенье у вас идут уроки и так далее. Ну, вот давайте мы тогда... Пока на этом остановимся, это, как всегда, было действительно очень интересно и познавательно, потому что масса вопросов, можно беседовать долго на эту тему, это очень интересная, конечно, тема. Ну, я просто хочу сказать о том, что мы встречаемся с Ольгой Викторовной, встречаемся по пятницам, по московскому времени, это 8 часов вечера, по времени Нью-Йорка это час дня. Ольга, спасибо вам большое за ваше время, то, что вы нам уделили. И в ближайшее время эта передача появится на наших каналах, YouTube, Facebook, и все могут с ними ознакомиться. А те, кто захотят задать нам вопросы, пожалуйста, это 847-226-9956, тройное W, sungatesradio.com, и Skype, это sungates108. И до новых встреч, и вам удачи, хороших выходных, и э, ну, будем встречаться. Спасибо большое. Да, огромная благодарность всем слушателям. Спасибо. Всего доброго.